С утра встречает прохлады И формальдеидным дымком Но все мы несказанно рады И восхищены буряком. Автобусы набитые ганадами звенят ползут рабы, убитые навстречу Бригада их встретит похмельем И не в бытовках родных Единой влекомые цели Дожить бы им до выходных И снова колитую в желудок лить Мозги недопропитые совсем пропить И радость попрет нескончая При вдохе родного ЦО Любовь к Запрошскому краю К заводам превыше всего Хортица загажена, отравлен гдеб, И воздухом зараженным дышать нет, Но сернистым им ангидридом Все не надышаться никак, Фенолом и формальдегидом На корницах щедро буряк, Пусть охрой охла фабрика покрыла все. Але греки греки свой крест несем, А им бы подумать о детях, О внуках подумать бы им, которым ничто здесь не светит, И зазапроштали руин. Вот так живут с подпорога Огрызками судьбы. Рабы, шурмы и буряка Ах и мне того рабы. Живут за дурака огрызками судьбы Рабы, шурмы и буряка Ахметова рабы